Ну и вот, отчаливаем от острова. Все дни погода стояла замечательная. Сегодня был ветер. Даже и тогда дождь прыскает. А, говорят, что в мае здесь не сезон, на самом деле для нас был сезон. Все дни были просто супер. Только сегодня, но ну, это, наверное, погода прощается с нами тоже, наверное, сожалению остров реагирует на то, что мы выезжаем вот мои красавицы здесь стоят они считают уже надо Где? Где? Где? ну все сейчас на катере до аэропорта местной авиалинии дальше уже на свой самолет вот уже в первом самолете, который перенесет нас в столицу Магдив, Мале. И это небольшой, маленький самолетик. А потом уже у нас впереди еще два самолета. В Катар. И потом уже из Катара в Москву. Так что в путь. Благодарим еще раз это пространство. Замечательно поработали, замечательно отдохнули. Есть хорошие результаты. Вот. И как раз погода э, здесь уже испортилась ну, в плане того, что начался сезон дождей. Как раз мы сегодня улетаем, и сегодня все пошло уже по другому руслу. Уже в полете продолжаю осознавать то, что произошло на потоке жизни на Мальдивах. Он был посвящен отношениям, и вот отношения там как раз отрабатывались очень сильно, приехало много пар и несколько пар, буквально несколько пар приехали вообще-то в стадии развода и в процессе вот тренинга все разобрали достаточно досконально, глубоко, увидели все грани, почувствовали другого, друг друга по-другому и все вот пары, которые приехали на развода они в общем-то Оставалась маленькая надежда, и вот эта надежда исполнилась. Они уехали в очень хорошем состоянии, в хороших отношениях. Так что Мальдивы выполнили свою роль, еще одну роль. Создали такой опыт проведения мероприятий по реабилитации отношений. Так называемый проект «Здравница отношений» будет жить. Теперь я понял. Приехал с потока, и меня порадовал мой сад. Сад громко сказан, но, по крайней мере, смотрите, как цветет яблоня. У меня таких четыре яблонки. Просто супер. Но особо радость не доставил вот это цветение. Представляете, это черемуха цветет. У меня также три дерева. Черемуха – это у меня любовь с детства к черемухе. Алтайская любовь. Черемуха, какой аромат от нее. Живите, радуйте. Первые теплые дни в Москве и все пошло пышным цветом. А это ирга зацвела. Тоже очень красиво и чем-то похоже даже на цветение черемухи, но это другое цветение.